Каково строение голосового аппарата человека? Что колеблется, когда человек говорит или поет? На рисунке изображена схема голосового аппарата человека. Он подобен трубам музыкальных инструментов. В верхней части дыхательного горла, в гортане находятся голосовые связки, представляющие собой две упругие перепонки. При дыхании голосовые связки раздвинуты и воздух свободно проходит в легкие и из них. Когда человек произносит звук, связки сближаются, движение воздуха теперь затруднено. Воздушный поток, который выходит из легких, приводит связки в колебания и возникает звук. Разнообразие звуков, их оттенки создаются дальше, на пути от гортани через полость рта и носа.